Всем снова здрасте, это снова вы, это снова я, и сегодня речь у нас пойдет о таких милых сердцу каждого мальчишке игрушках, как кастеты, явары и телескопические дубинки. Поехали! Давным-давно, когда на каждой уважающейся помойке валялись раздолбанные автомобильные аккумуляторы, каждый настоящий пацан своим долгом считал отлить себе настоящий свинцовый кастет. И вот все те, кому сейчас ну, больше 30 лет вот в этот диапазон, если уходить, вот положа руку на сердце, признайте себе, что все вот эти вот пробные отливки из консервной банки в костра в песок или в алюминиевую ложку все это было лишь Остановка навыка литья металла ради высшей цели. Отлить себе костетище. Ну, конечно, да, до высшей цели не все из нас добирались. Кому-то мешала криворукость, кому-то опасение перед праведным гневом отцовского ремня. Лично я до цели дошел и на своей шкуре проверил, как же, сука, неудобно его таскать в школьных брюках. и Как же, блин, это больно, когда у тебя свинцовая пластина проворачивается в кулаке при ударе от дерева. Вот те, кто сейчас предались ностальгии по детству голожопому, вам, к сожалению, я вынужден подрезать крылья прямо на взлете, потому что кастеты на территории Российской Федерации однозначно запрещены к обороту законом об оружии номер 150-ФЗ. Никаких оговорок, никаких послаблений. Кастеты запрещены, точка, а тем, кто хочет со мной поспорить насчет того, что вот эти вот изделия в виде брелоков не попадают под определение кастет, рекомендую ознакомиться с определением, приведенным в гости холодное оружие терминное определение, где прямо сказано, что кастет это ударное или ударно раздробляющее оружие из твердых материалов, надеваемое на пальцы или зажимаемое между ними с гладкой или с шипами боевой частью. Тем же энтузиастам, которые уже готовы развести многостраничный сроч в интернете на тему, а является ли Евара кастетом, Так скажу. Вот как корабль назовете, так он и поплывет. Конструктивно Евара без выступающих э, штырей, зажимаемых между пальцами. Вот конструктивно эта Евара ничем не отличается от массажных палочек, которые с успехом применяются косметологии. Спорить можно до посинения. Одни будут по-своему правы, потому что термин «Евара» неоднократно упоминается в «ГОСТЕ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЕ» в приложении с заголовком «КАСТЕТЫ». Другие будут по-своему правы, аргументируя тем, что «Евара» не является ХО, вплоть до того, пока ты его не применил. И тут, вы знаете, я ближе ко второй точке аргументации по принципу, как и с нашими любимыми хозяйственно-бытовыми ножами. Вот пока ты не признался, что это у тебя средства на крайний случай необходимые обоснованной самообороны, вот пока ты это сам не ляпнул, санкции действующего законодательства РФ к тебе примениться не могут. Ну, вот такое вот мое мнение. Однако, если с кассетами все предельно просто, с яварами ситуативно, но тоже более менее все понятно, то вот с телескопическими дубинками у народа в голове полная каша. Во многом это благодаря нашему в конец охеревшему ларечному ритейлу, где порой запрещенка и холодняк лежат настолько открыто и нагло, что даже у посвященных иной раз глаза на лоб лезут, и возникает непреодолимое желание перечитать закон об оружии. Они а внесли там ли какую очередную радикальную поправку. С одной стороны, понятие телескопической дубинки не прямо, ни косвенно не фигурирует в гости холодное оружие терминное определение. Там есть понятие «дубина», но оно уж как-то слишком радикально отличается от понятия «телескопички». А с той же стороны баррикад правы те, кто аргументирует тем, что в законе об оружии ни разу не встречается понятие «телескопической дубинки». И действительно, если просмотреть поиском, воспользоваться по этим двум документам. Ни дубинки, ни телескопической в тексте вы не найдете. Однако позволю себе вам напомнить, что помимо буквы закона, есть еще и дух закона. Ну вот такие смысловые ограничения, не знаю, как угодно это назовите. Все, что не прописано или не может быть всеобъемлюще описано законодательством, но напрямую им подразумевается. Проще всего в аналогию привести пример со спайсами в 10-х годах 21 -го века, когда в России существовал... Четкий, чуть ли не поформулированный список наркотических средств, запрещенных к обороту и по нему все героины, амфетамины... Лидокаин, новокаин или ультракаин. Сдается мне, вы не все каины предложили. Строго карались санкциями со стороны законодательства, а свеже появившиеся синтетические каннабиоиды ловко между санкциями лавировали, перманентно изменяя химсостав. Однако, слава тебе Господи, Здравый смысл все-таки победил, и постановлением правительства Российской Федерации номер 1003 вся эта конкретика была нахрен отменена, и одной емкой формулировкой все эти соли и смеси были херам собачьим запрещены. Так вот, тем же пунктом закона об оружии, что и кастеты, к обороту, на территории Российской Федерации запрещены предметы, специально предназначенные для использования в качестве холодного оружия ударно-дробящего действия. И поверьте мне, телескопические дубинки на 100% подпадают под это описание, несмотря на то, что ни в одном нормативном акте телескопические дубинки напрямую не упомянут. Это ограничение вот как раз смысловое которая в равной степени распространяется на бейсбольную биту с гвоздями и на арматуру, обмотанную изолентой. И поверьте на слово, отмазка о том, что ты учитель начальных классов, а это всего-навсего телескопическая указка, с ментами не проканает. Однако мне может любой более-менее опытный пользователь интернета задать резонный вопрос, как же могут быть телескопички запрещены к обороту, если в первом же запросе гугла выдается сразу несколько вариантов, где их можно приобрести и даже на странице товара иной раз присутствует сертификат о том, что не являются дубинки холодным оружием. Ну, во-первых, господа, если магазин вам сразу выдает крупным форматом а, сертификат, вы не поленитесь, посмотрите на срок его годности. Я про сертификатик. А, Во-вторых, Покуда черный рынок в России неплохо так себя ощущает, вы можете с легкостью приобрести и телескопическую дубинку, запрещенную к обороту, и бабочку с длиной клинка более 90 мм, которую потом с легкостью признают холодным оружием. В общем, на что ума хватит, на том и погорите. Думайте, пожалуйста, головой. Если в уважающих себя магазинах с именем телескопички отсутствуют как класс изделий. Ну, наверное, это должно вам о чем-то сказать. До новых встреч. Кстати, только в одном из уважающих себя магазинов с именем действует промокод B21, который дает 5% скидку на весь ассортимент. Имейте в виду.